Привет. Кто смотрел аниме Шарлотта? Довольно популярное аниме своего года. В этом видео расскажу о способностях главного героя Ю Отосаки. На первый взгляд может показаться, что его способность слабая, но на самом деле все наоборот. В начале аниме он ведет себя эгоистично, считает себя красивым, ну, по словам окружения. Также они тоже считают. Узнав о своих сверхспособностях, он немедленно злоупотребляет ими. Способность Ю заключается в контроле чужого тела. Для этого ему нужно просто посмотреть глаза своей жертвы, после чего он может контролировать телом жертвы на протяжении 5 секунд. ты что творишь? Благодаря этому он вступил лучше в лучшую академию, жульничая на экзаменах. Распоряжаясь умами отличников в классе, запоминать верные ответы, записывать их, а затем повторять снова. Ю не знал истинной своей силы, поэтому использовал его для таких простецких целей. В последних сериях выяснилось, что его истинная способность – корабёж. Помимо него есть много подростков, обладающих сверхстилами. Многие из Японии попали в лабораторию, став крысами для изучения. Это же коснулось семи главного героя. Вместе с старшим братом и младшей сестрой они попали в лабораторию. К счастью, старший брат Ю активировал свою способность возвращаться в прошлое, чтобы предотвратить эти события. Старшему брату пришлось стереть память Ю. В 11 серии ему рассказали о его истинной силе. Тогда он продемонстрировал украденную способность телекинеса. Затем Ю ворует силу старшего брата, чтобы вернуться в прошлое и спасти младшую сестру. После спасения он отнимает силу у сестренки, получив способность разрушения. В последней серии миссия Ю заключается в спасении всех детей и подростков, обладающих сверхсилами. Первым делом Ю забирает способности своих друзей и знакомых. Ю теперь может становиться невидимым для одного человека, полететь с огромной скоростью в одну точку, манипулировать огнем, упомянутый телекинез и сила разрушения. Сила возвращаться в прошлое больше не работает. Ю потерял свой один глаз. Для возвращения в прошлое нужны оба. К тому же, если использует способность, Ю начнет медленно, но верно терять свое зрение. Ю побывал во всех странах, воруя способности других. По итогу он украл больше нескольких тысяч способностей. Он мог читать мысли, находить других зараженных Шарлотты, манипулировать льдом, пробуждать способности, переводить все языки, летать, делать защитные барьеры, лечить раны, манипулировать электричеством, взрывать. В общем, их множество. К сожалению, кроме плюсов и грабежа есть и минусы. С каждой украденной силой он получает преимущества, так и минусы полученной способности. Ю было плохо от того, что он читает мысли всех вокруг, также его раздражают звуки, может быть потому, что владел улучшенным слухом. Заткнись! Заткнись! Однажды уснув, его тело творило зло, поэтому ему пришлось перестать спать. Я здесь делаю. С каждой полученной силой он понемногу терял свой рассудок, не помнил о близких и зачем все это делает. В конце Ю настолько стал немощным, что его повалили на землю с помощью стрел арбалета. Его спасли, на выполнение миссии был потрачен год, он больше не был обладателем сил. К сожалению, из-за стресса он так и не вспомнил полностью своих близких. Тем не менее, он справился с своей задачей. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео наберет хоть какие-то просмотры. Верится, правда, с трудом, ведь аниме не новинка. Мало кто его помнит. Пишите в комментариях, о каких персонажах делать обзоры их сил. До скорой встречи.